В Казанский федеральный университет с визитом прибыл советник по политическим вопросам представительства Европейского союза Томаш Поспешил. Здесь ему представили музей истории КФУ. Спасибо огромное за столь теплый прием. Вот это, спасибо за ту экскурсию по музею. Я много слышал про Казанский университет. И вот сейчас включите его полностью. После экскурсии Томаш поспешил встретился с проректором по внешним связям КФУ Ленаром Латыповым. Первое направление выбрал не на Казань, ну, поскольку вот я очень люблю Казань. Там да, да, это очень интересное да, направление. И тут, естественно, очень много интересных тем, которые для коллег будут очень интересны. Вот то, что вы упомянули, отношения как раз... Русских татар межконфессиональные отношения. Это просто уникальный опыт, который здесь имеется, и который для Европы становится все более интересным. По словам советников, в следующий раз он приедет в Казанский федеральный с делегацией своих коллег для обсуждения совместных проектов. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.